Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Games. мы продолжаем, продо... говорю, продолжаем, продолжаем, вот, мы продолжаем. Обсервер <связываю> наш, я записываю, как обычно, все, потоком, одним большим, стараюсь сам сразу на недельку вперед, чтобы, а, -а что тебе шарахнуло, скажи-ка, что это было сейчас? Опять синхрон. давайте мы еще одну шахнем. Чтобы успокоиться Все, чтобы не сойти с ума, удержаться Ой, что мы поплыли Мы аж там, мы от этой поплыли, или от чего мы поплыли? Что пошло не так, вдруг внезапно? Я просто, я решила сейчас тут пройти, просто разведать обстановку, посмотреть, что тут происходит Верки какие-то открываются Так, тут лесенка Тут, я понимаю, выход наш. А с той стороны что? Сейчас давайте пробежимся, посмотрим. Мы переборщили, да? Ну-ка. Ой, да. Походу, походу, да. Переборщили. Ладно. Мы спокойны. Как уда. А, тут лесенка. Так, а тут что у нас накрыли. А, или нет? Или да? Мы прям переборщили? Сильно переборщили, да? Походу, очень сильно переборщили. Так, подождите. Так, все, мы застряли. А -а -а! Я вас поздравляю, мы застряли. Что, шторы мы, мы можем, можем разбегать? Или что? что? Что у меня тут? А, это, наверное, дверь. О! Эй, hey, вы! Hey, Подойдите сюда. Что вам нужно? Узнать? Well как ваше дело? у мое yes. дело. Возможно. No. А, возможно, и нет. Что думаешь? что происходит. Для чего это все? Для тебя, конечно же. всегда делается для тебя. Не шути со мной. Я здесь не для этого. Пора двигаться long. дальше. Не заставили меня доставать волшебную мембрану. Я воняю, как нарциссы на трупе. Уродливые феи не исполняют желаний. Пол-дракон, распротёршийся над тобой крылья. Ну-ка. Я сам себе противен. Что, это, что именно, дорогой? Я Якоб. Yes. Да. Right У меня есть me право хранить молчание. Все, что я скажу, может, и будет использовано против меня в суде. Ага. У меня есть право на адвоката. Понимаю ли я свои права? О, да, мать твою. Можем пропустить эту часть, Хорошо. <связывая> Я теряю самообладание. Постарайся не думать обо мне. Ты все сделал правильно. Я только чушь <связывая> пороть имею. Не оставляй меня. Ты всегда мне нравился. <связывая> Давай в фонат Сучен, обратитесь к домовладельцу. <связывая> так нас накрыло. Надо бежать отсюда. Верните меня, пожалуйста, обратно. Какого хрена? Нужно найти владельца этого тату-салона. Or... Братан! Братан-то тут? Где наш чувак? Ну-ка, мы еще поиграть можем? Не. все, выходим. Так, владельца тату... А, владельца тату, ⁇ -мо ⁇ А как его зовут-то? Ха-ха-ха. Найти источник странного шума. В любом случае, владелец тату салона каким-то боком в этом деле замешан. Кто-то должен знать, живет ли он в этом доме. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! То есть мне нужно до всех докопаться, всех поспрашивать? Ну тут все еще закрыто. Вот это вот тоже для меня, я так понимаю, закрыто. Так, ну пойдемте. Так, тут все нулевые, да? Ну-ка. Ты поговоришь с... но ну, Нет. А ты? Нет. Тут мы были, тут повешенный, чувак. Вот это уже интересно, а куда идти-то? Хотя бы направление дали. Так, по этим шкафчикам мы уже лазили. Опа, дверку, кстати, взломать. Доступ разрешен? Ну, спасибо. Спасибо, пойдем. Ну-ка. Никто нам не отвечает. Тут тоже. И мы, наверное, просто со всеми потрещали уже. А, это... Да, мы... И здесь мы тоже были. Так. Чёрт, а да, там шкафчики. Интересно, что там в ваших шкафчиках. Так, 005. Тишина тоже. И тут тоже, да? 004, кстати. Не поняла. Ты на меня шепишь, или кто шпита? Не снимаю все. Пошли наверх. Пошли на самый верх. Или нам обратно в тату-салон надо вернуться. Ну-ка, подождите-ка. Что-то я немножечко не догоняю. Кто-то в подвале издает ужасный шум. Если пойду на звук, возможно, узнает, откуда он исходит. Ой, Скиомира. -а Слышно, каким-то буха, мы этот дель замешиваем. Кто-то должен знать, живет ли он в этом доме. Ой. ой ой, -ой. Это мы где уже? Это мы на 200. Ну-ка, давайте-ка на 300 зайдем. Здесь мы еще не были. Так, закрыто. Проходим. Закрыто. Опа. А, это ту туалет. Привет, дружба. Так, ну тут нас никуда не пускают. Привет, братиш. Так, тихо, тихо, тихо. А мы можем с ним что сделать? Он бьется, блин, головой об стену. Братан, живи, не, не надо. <звук> <звук> Звучит паршиво <звук> Звучит как-то не очень оптимистично <звук> Извините, я не все контролирую Пока Реф ре ре ре Рефлекторное действие Непроизвольный отклик на стимуляцию так и пишет в учебниках. Понятно. Почему вы так думаете? В вашем состоянии. В моем состоянии? Да. У вас впереди еще долгий путь. Как и у всех нас. Я продвинулся дальше вперед. Еще порочнее, но приближаясь к совершенству. А, приближаясь к совершенству. Приближаюсь к совершенству. И насколько ты уже совершенен? На 78. А что случится после 100%? Большой взрыв? Я буду очищен. От чего? От тела, от плоти, плоти от излишних от мыслей. Короче, донс. ты не психает в ней, А ты не боишься, что, что после такого очищения от тебя ничего не останется? В смысле, совсем нет. ничего? Нет, страх нерационален. А изменения неотвратимы. Избегать их попросту нелогично. А ты решил с ним вот реально поболтать? Моды стоят недешево, если только не устанавливать их у потрошителей из местной клиники. Я понимаю, почему вы так говорите. Но не стану делиться этой информацией с вами. Как хочешь. Да, кстати, причиной блокировки может быть вспышки эпидемии. Хотя, конечно, тебя, наверное, уже мало интересуют столь приземленные вещи. Болезнь перехода? Нет, невозможно. Я еще не готов. Наверное, об этом следовало подумать прежде, чем пичка свое тело модами. Очень примитивная тактика ведения допроса. И вы еще называете себя наблюдателем? Не можете даже определить ошибочно собственных суждений. Тумник такой нашелся. Наблюдатель, ну-ка. Откуда ты знаешь, что я наблюдатель? Вы что, не понимаете, даже насколько это очевидно? Наверное, ты прав. Что ж, если эта вспышка, удачи потребуется всем нам. Блин, я хотела как-то вот вывести на то, что он мне расскажет. Это ч? Ох ты ешь-то ж. Ох ты ешь-то Ну-ка. Взламываем. Так. Отлично. Прекрасно. Это какая у нас квартира? И На ней даже не написано. Ну-ка. Вкрой. Ты ё -май. Здравствуйте, барышня. Это, это... человек? Ничего не поняла? Ну ладно. Почта, задерживайтесь. Привет, сегодня не получится. Много бегать не по работе. зайду завтра, привезу кое-что особенное. Надеюсь, у вас с малышом все в порядке. Беспокоимся тебе... Беспокоимся тебе... Йоанна, уже несколько недель я не видела тебя на терапии, все в группе сильно беспокоятся, тебе не нужно приходить на встречи, если на них тебе некомфортно, как справляется с подобными вещами по-своему, просто дай мне знать, что с тобой все в порядке, доктор Дурский, я так понимаю, что у кого-то голо ужас, умер Ребят. Семь смертных грехов голографического дизайна интерьеров. Да, такое бывает, когда места слишком много. Порой желание расширить свое жизненное пространство становится непреодолимым. Превратить четыре скучные стены в безграничный с виду пейзаж одним нажатием кнопки. Что в этом может быть плохого? Ты узнаешь, что когда случайно натк наткнешься на стену, которой, как тебе казалось, быть не должно. Восприятие перспективы – это не шутки. Укачивание. Немного оживить свое жилище. Прекрасная идея, если не перекнуть палку. Одно дело, когда пышная растительность в твоем голографическом лесу слегка покачивается на ветру, но совсем другое, когда от избытка движения тебя начинает тошнить. Буквально в буквальном смысле. Отличный способ узнать, какой вкус приобрела протеиновая паста, соединенная на завтрак. А, съеденная на завтрак. Так, кошмар новорешей ну, ну, или что это? Нам это свойственно. Иногда всем нам хочется приукрасть свои убежище, К сожалению, многие думают, что лучший способ для этого создать видимость на ненавязчивые роскоши. Гостиная с золотыми арками или греческие колоннами, вырванными прямо из исторического головидео, не станет выглядеть величественно. «Больше» не значит «лучше». Приятно заставить проектор высокого разрешения отрабатывать по полной, но избыток подробностей может и навредить. В лучшем случае кончится тем, что ты будешь видеть каждый крошечный изъян на проекции, которая могла быть идеальна. В худшем просто окосеешь, разглядывая слишком много деталей. Помните, в графических интерьерах в расчет принимается только целостная картина. Эй, это же бесплатно! Бесплатно не значит хорошо. Казалось бы, очевидная истина, но все равно масса людей предпочитает украшать свои жилища чудовищными, безвкусными, голопроекциями, прямиком из э, всплывающей рекламы. Они не только ужасно выглядят, но и часто содержат шпионские программы, которые превращают проектор в камеру, позволяющую совершенно чужим людям следить за тобой прямо у тебя в гостиной. А, «Проецирование самого себя». Выразить себя в своем окружении – это замечательно, но сделать это со вкусом часто оказывается сложно. Мы видели слишком много голопроектов, созданных на основе семейных фотографий низкого разрешения, пикселизированных пятен, похожих на изображения с полицейской камеры наблюдения. Еще хуже, когда кто-то вывешивает личные фотографии, которые стоило бы для частного пользования. Основное правило – если ты не стал бы показывать это своей маме, лучше вообще не проецировать это. Все? А, связ... все связанное с кошками Просто не надо Ах! О, давай, погнали Так, чёртовы пауки Так, как тут поступить? Ну, давайте просто начнем, А дальше уже как пойдет. Просто как получится Так вот тут аккуратно. А у меня меча нету, да? А где меч? А! Один меч там внизу. Окей. Так. Тут сложно Подождите Ну, например, мы заманиваем этого Мы заманиваем этого То есть мы отсюда не можем выйти уже без, без пауков никак Потому что как минимум вот этот и вот этот нам тупляется Мы можем, если собирать по максимуму Мы можем забрать этого, этого, этого, этого Этого Этого мы можем забрать и, к примеру, мы можем, да, мы можем выйти вот сюда. Но есть маленькая проблема. Мы выходим сюда. А, мы можем еще вот этого забрать. Тут просто вот путь становится открытым в этом плане. То есть мы, получается, забираем еще этих двоих. И мы обратно уже не можем. Мы можем идти только вперед. Мы идем сюда. Идем сюда. Тут проблема в том, что у нас сжирает вот этот вот паук. Нам бы уже иметь меч, чтобы его убить. Подождите, мне надо прям вот очень подумать над этим. Так, забираем, забираем. Забираем, забираем. надо прям ну к примеру да ну, все равно это какая-то херня и все а подождите У меня сейчас появилась одна такая безумная идея, я не знаю, сработает лишь. Просто чисто из любопытства. Сейчас попробуем. Есть мысль. Очень интересная. А! Нет, я, я просто думала, вдруг он наверх где пройдет. Ладно. Тогда я вернусь, когда решу эту задатку. Я просто тупица. Знаете, как решается эта загадка? Эта загадка решается вот так вот. Тут просто нужно собрать все монетки. Срать на пауков просто все монетки. Пауков убивать не нужно. Я даже, короче, не выключала Ничего, ничего не вырезала Но Зато вы теперь видите Что я действительно я Никуда не поглядываю, ничего не подсматриваю А вот запускаю и это Херачу, херачу дальше Самостоятельно, между прочим Ёб твою мать Это голова чья-то Я, конечно, повернусь к тебе спиной. Ну, чисто в шкафчик полазить. Так, ну тут ничего нету, окей. Он повернулся в мою сторону. Да, обосраться, блин. А тут. чуть колотить. О, какая-то татуэтка, блин, стоит зато. О, кладильник. Есть что пожрать? Тут ничего нету. Ладно, закрываем. Так, что у нас тут? Не, ну на самом деле надо хорошенечко все осматривать, чтобы собирать свои эти самые штуки которых мы так крайне зависимы. Опять вам привет, братан. Кто-то спал. Так, 303. Ага, недоступно. 304. У тебя да, найдется минутка, я спалю. Конечно. Я была непослушной. Не волнуйтесь, просто пару вопросов. В мире царит покой, мистер наблюдатель. Всего бы мне волноваться? Так, блокировка. Ну, в здании активирована блокировка. Вы нормально ее переносите? Это все проходящие, <соединяющие> такие вещи неизбежны, like <соединяющие> у них есть свои причины, но я не забочусь о делах мужских, мистер-наблюдатель. Okay. <соединяющие> ага, будем считать, что вы ответили «да», мистер-наблюдатель. You know Откуда do? вы знаете, что я наблюдатель? Я чувствую запах ваших квантовых узоров. I я уже имел дело с, с подобными демонами. цифровыми демонами. Квантовые узоры. Запах моих What? квантовых чего? Hey, я вас changing. не осуждаю. Когда-то я была маленькой девочкой, у меня не oh, было перспектив, но был корм. что теперь just... вы под кайфом. Ouch. Подбирайте слова, мистер наблюдатель. Слова могут обжигать, словно пылающие розы. Но меня это больше не волнует. Я живу в мире реальных радостей. И радостной реальности. And pleasurable Всем надо так <связь> В том числе радости и фармацевтического характера Возьмем, к примеру, квантовую физику Она содержит все ответы Нужно просто быть достаточно сомневающимся, чтобы искать их В любом случае, вам пора идти Желаю удачи Или неудачи. ты <связь> то вопроса у сама доброта, спасибо Где я, мать вашу? Найду этого хозяина. Как мне его искать? Братиш, ладно, я тебя оставлю тогда. Всё. Не убейся, я тебя прошу. Так, пойдемте выше. Вдруг что найдем? Закрыто. Понятно, это последний этаж Но Мы тут, получается, сходили все Пипец Мы строим для вас новые дома Пипец Стремные такие Какие-то прям мясные человечки Так, это мы, у нас уже какой-то 200 Уже какой-то там этаж ну, Давайте попробуем с кем-нибудь из них поговорить я просто я даже не знаю, где искать. Кто там стату занимается? Ну-ка, братан, поговори со мной. Дэн Ох, мне нужно задать вам Дэн несколько вопросов. Questions. Опять девушка? Резиденция Розыка. Чем могу помочь? Резиденция? Резиденция? Не слишком подходящий стол к такого слова, места. Простите, эту фразу выбрал мой хозяин. Если вы считаете ее неподходящей, я не стану ее использовать в вашем присутствии. Вы дворецкий? But... Двор? No. Сейчас? Нет. No. Хозяин сейчас my нет дома. Hmm. Later, <laughs> Может, позже? <laughs> Да, очень смешно. Так, значит, хозяин. Да, хозяин Розок. Хозяин Розок, полагаю, его здесь нет. Да, его нет messages. дома. Могу передать сообщение. Вы всегда называете его хозяин. Я всегда называю его хозяин. Он хороший master? хозяин. Sure, не уверена, что поняла вас. Можете повторить вопрос? Он не вовлечен ни в какую незаконную деятельность? Я не располагаю подобными сведениями. Так, в робот, да? Да? Yes. FEM.COM 6.0. Ничего себе, сексбот? Это допустимое про... Если хозяин Розак не дома, почему он вас не выключил? Я была деактивирована после вечернего сеанса. Мой цепь неожиданно перезагрузился через 5 часов и 43 секунды. Наверное, блокировка вызвала сбой в вашем слоте питания. Ладненько, я бы попрощался, но особо не вижу смысла. Конечно, ведь я сначала бы, чтобы вы относитесь ко мне как к живому. Что вы сказали? Можете me. использовать меня как захотите. Очень быстро. Короче, робот на него обиделся. Ну, чувак, а обидеть робота, это еще нужно умудриться. Так, ну тут ничего нет, Да. Так, 212. Oh. Кажется, нас это раздражает. Ну, неправ. правда. Блин, мужик, ты серьезно? С каких-то порт не пофигу, you что творится у нас трущоба. Этого ну, с, с этого самого момента, С этого самого, самого момента... Следует начать с тебя? Hey, man, Тихо, мужик, ты... остынь. У большинства копов в кишках там сюда down, в одиночку. Чего What тебе надо? Не замечалось что-то позорить в последнее время? Лучше спросил, you, что здесь нет, подозрительно. И здесь никто чужой не приходил с момента начала блокировки. Hey, hey, я никого не видел, но это не значит, что они не появлялись. Понимаешь? Довольно справедливо Later. До скорого Блять, а у кого мне узнать, чё? Так, тебя там не таращит Таращат, таращат. Yes. Всё? Yes. Так, с мы уже будет. Сейчас надо сообразить Вот просто вот куда идти Наверное, в подвал, да, опять обратно спуститься? Ну, давайте попробуем спуститься в подвал обратно. Кажется, мы уже, да? О, братиш! Привет! А ты что тут? Эй, Эй Все в порядке? <звук> ага... А дождь в этом вам не мешает? Иногда печет. Замыкание у тебя, поэтому печет. И это помогает? Не, сегодня. Вы знаете, кто владельца статус салона? Да. Желез. Что? Он здесь живет? В этом доме? Где? Джек. Карнас. Карнас, квартира 210, Второй этаж. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо, держи парк сухим. To... Нужно уходить. Да. уже иду. Да-да-да. вот оно, что оказывается. А я тут прогулялась, Ну зато много чего интересного. Так, это Мы где? Где? А, это Джилл. Так, наверх. Пошли наверх. Один. Два. Сколько там? Время нормально? 210, да? Это у нас... Да, сюда. Мне кажется, дальше, да? По идее. А, это 212, 213, 210, 211. Во! А я ж тут была. Мать его. 210, господи. Тут, -то, тут -то пока доберешься до 210 Так. Ну что опять меня кроет-то, а? О! О! Судя по всему, тут уже все были. О, правовые следы. Хорошо пошло. Чего? А, Совпадение не найдено. Так, обнаружена аномальная. Геническая сра, А, это вот э, кровь нашего чувака. Вот этого зверя непонятного, да? Опа! Отлично. Отлично. А я, кстати, я, я так и не поняла, где смотреть вот этот вот uh, запас. Весь этот. Так, как мы себя чувствуем? А, я не могу посмотри, как мы себя чувствуем. Происходит, мать его. Эти картины падают. Откуда ты упала? Отсюда? Классика. Хорош. Ой, это не я. Я ничего не трогала. Если что? Я просто подошла. А, дверь закрылась хера себе. Я просто подошла к нему и все. Он ни, ни с чем не взаимодействует. Это я поднять могу? Не думаю. Так, я в ловушке. Я, наверное, должна что-то сделать. Может, он запирал себя, чтобы рисовать? Ты да ее какой пафсный. трубку курит. Трубки тут, ой, все забито, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Рисовать нет? Ой! что то как-то... Как-то что то, как -то Чё-то чё как-то... Так, сейчас... Ну да. Видимо, где-то должна быть кнопка. Что это было сейчас? Ты меня манишь. Может, магнитово обратно запустить надо? Ничего не тыкается, не щелкается. А вот. Так. Да вот, ему. Вот это вот бесит. Ты крутишь в одну сторону, она крутится, крутится, а потом резко прекращает крутиться. Спасибо вам, доктор. Спасибо, доктор. Что? Ладно, пошли дальше. Мы выбрали аугментацию, мне хотелось разрушить границы, позволить людям полностью раскрыть свой потенциал и положить начало новой эре. Папа свои слова, некоторые бы сказали, что речь идет просто об улучшении качества жизни. Некоторым следует научиться мыслить шире. Наша подлинная цель состоит в воссовершенствование человеческого рода и каждый судебный шлях к движению этого тела. Когда вы говорите субъект, то имеете в виду пациента? А что я еще могу иметь в виду? Или вы намекаете, что я лишен сострадания? можно подойду поближе. Охренеть! То есть это ученый, который просто вот забился сюда и типа не палится. Старается не палиться, да? Первая тебя погнали дальше. Мне казалось, что-то еще просто было Что-то еще тут. Я этот чертов говнек. Ох, ёп твою мать! Что это? Мама! Мамочка! Колотить! Так, окей, отлично, замечательно. Как отсюда, блин, на нафиг выйти? Я до сих пор не могу использовать ничего, то есть никакой анализ. Опа. Прикол. Здрахуйте. Любопытно. Вытащить я не могу тут. Ну, давайте попробуем обратно открутить. Ты больше никому не причинишь вред. Животные! Может быть, вот он как раз и создал что-то. А -а Ах, мать моя женщина. Так, окей, поехали. Погнали дальше. Так, что-то еще? Это никуда не убирается Я не понимаю, я, может, чего-то не вижу Я подумал, что, может, э так очень часто э Были отсылки к этой картине Может быть, э можно как-то Картину дернуть, Что-то с ней сделать Это наркомания меня сводит с ума периодически Можно я выйду? Выпустите меня, пожалуйста Есть кто-нибудь? Помогите а -а -а. На столе что-нибудь опять Не, ничего Ладно, давай покрутим еще Мне не жалко Держи его, черт тебя подери. -мо, это еще что? Тут, видимо, кого-то собирали, прям конкретно, да? Прям опыты целый человек пытались собрать. Хера себе, ну-ка, в другую сторону надо походить. Блин, как бы так встать, чтобы было видно. Так. Хера Хера себе. сбежать пытается подождите я знаю это, это, это эти волосы я знаю кто это, это в реально может быть он ее и убил Ну там? Там происходит, господи! Уже какой-то вот мессиво просто. Ты что, придир такой? Что-то сделал с моей женой. А это уже Амир, походу, пришел. Это не моя вина. Короче, ее вообще полностью переделали под робота, я так понимаю, да? Все выбило? Ну, ты будешь так как-то? Они будут ждать мое имя. Яблоко. А, а как? -а. Ну-ка погоди, а тут нигде ничего не валяется? Точно? Это тот провод нужно притащить? Сейчас, подожди Вот это замес, однако Где он? Господи Воспаление с отторжение импланта! <реклама> <реклама> мать моя женщина, что происходит? Короче, он делал опыт, и а опыты не удались, судя по всему Тихо, твою мать, что от меня перелетать-то? Я уже не знаю куда... Они не смогут опустить мой талант! Они будут меня помнить! Да -мо, куда мне спрятаться -то? Я могу теперь его взять, нет? Господи, что происходит? Что, что мне делать? Ладно, беру. Ро, как, как, как скажете? Все. А -а -а! Господи, оно то появляется, то исчезает. Ну, вообще, вообще. Ага, выход. Бежим нафиг. Нафиг все. Я не могу больше этого носить. этот трэш, блин. Понимание, ноль. где я, мать его? Какие-то птицы. Это еще не конец. Мать Девятая, ха -ха. Его убили, да? Какая херня Я контролирую ситуацию, я С чего вдруг накрыло? Предупреждение, если уровень синхронизации Требуется бедение из Когда ты успел войти в его голову? Что что возьми, было? Как я здесь оказался? Да мне тоже интересно. Как ты вообще в него влез, блин? Скажи мне, пожалуйста. Ты псих, что ли, какой-то? Опять вдохлого какого-то залез. Матреоград сообщить длительность последнего финанса. Мы были подключены к системе 16 минут и 43 секунды в режиме реального времени. 16 минут? Неужели я теряю контроль? Уже просканирован? Сосредоточься. Ден, Дэн, постарайся вспомнить. Внимание, обнаружена аномальная генетическая структура. Это кровь отличается от крови жертвы. Нужно откалибровать след. Выполняется калибровка. Я ничего не делаю, вообще он сам. след найден. Нашел. Прекрасная, я тебя поздравляю, но у меня сейчас взорвется нахрен мозг, просто вытечет через уши! что ты делаешь со мной? А, что за что? Мать его, сколько времени прошло? Давай вот эту блюдочку выпи, пожалуйста, я умоляю, вс ⁇ что у тебя тут творится, блин. Сколько ты снижаешь, насколько сильно? Еще бахнет. <commit weaving Marine> все, <It Brilliant> yeah, успокойся, господи. Боже мой. Все, да. Почти. Все, все нормально. Все, <р petando> все, все под контролем. Все, тихо, блин. Я думаю, надо на этом нахрен закончить. <Suit authorization> Хотя подождите. Давайте чуть-чуть-чуть-чуть. Я, я, я тут, тут ничего не видела. так. Пыталась сканировать, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не понимаю Так, что у тебя тут? Скажи мне, пожалуйста Да, он здесь просканировал Фильтрующий имплант Так Подожди, дай я к тебе поближе подберусь У тебя там еще что-то торчит Вот это что? Ага Глаза Глазной протез Замечательно Протезирование -про -про -про ног Это что? Подожди. Возьми. Трошка с головой на руке. Очевидно, принадлежащая жертве. А, подожди. Что oh. у тебя тут? Ого! With a blade. Со встроенным ножом. Неплохо так-то. Ты, реж... Ты реально все проанализировал? Никаких секретов? Нигде ничего нету? Вот это вот что? А, это тоже... Охренеть! Так, это, значит, получается, это его квартира. В реальном его видении. Он тату татухи рисует. Это что? Лицензия хирурга. Аннулирована. Но это ведь его не остановило. Ну да, он художником забатился. Па. Давайте почитаем. А, Восстановление лицензии. Джек, я всегда считал тебя настоящим другом и наставником. Хотя твои педагогические методы порой были... Педагог... Да, педагогические методы были рисковатые. Они помогли мне стать хорошим хирургом. Поэтому позволь мне ответить люб любезностью на любезность и сказать прямо, нет ни малейшего шанса восстановить твою лицензию. Обвинения, выдвинутые против тебя, советом слишком серьезные. Я использую все свое влияние, чтобы подать встречный иск, но их просто не сдвинуть с места. Даже спустя столько времени к тебе по-прежнему относятся как к отверженному. И семья пациента все только осложняет. Боже, Джек, о чем ты думал? Установить непроверенный прототип пациента класса А? И ради чего? Даже если бы все сработало, тебя все равно вероятно обвинили бы во врачебной халатности. Боюсь, каким бы ты ни был, какими бы ни были твои побуждения, тебе придется смириться с последствиями. Искренне твой Гербер. Ты получил по заслугам. Под, под, под... Я вот это вот хочу почитать, что это. А... Не знаю, получил ли ты это сообщение, но я надеюсь на это. Мне пришлось постараться, чтобы раздобыть этот адрес. В реальности мы никогда не встречались, но твои действия навсегда изменили мою жизнь. Точнее, они превратили ее в кошмар наяву. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою признательность». Почти два года прошло с тех пор, как единственной женщине, которую я любил в жизни, выпала незавидная честь оказаться у тебя под наблюдением. И хотя она так и не проявилась, а, и не поправилась, и никогда не поправится, ее врач, настоящий врач, заметь, наконец смог сапелизировать ее состояние настолько, что ей стало относительно комфортно. Ради этого он уже... А ради этого он также установил постоянно питательную трубку туда, где когда-то было ее горло, какой у нее был красивый голос раньше. Впрочем, тебе это должно быть безразлично. Я знаю, что социопата не трогает беда других людей, даже если она его собственное творение. Я никогда не питал вражды и не, и не желал зла другим, но когда я смотрю на изуродованную полную... А на изуродованную полую оболочку, в которую превратилась моя жена, во мне по появляются мысли и чувства, которые я считал прежде невозможными». К этому сообщению я прикрепил фотографию. Я хочу, чтобы ты хорошенько рассмотрел ее и осознал, что ты сделал это. Я хочу, чтобы она преследовала тебя до конца твоих дней. Я хочу, чтобы она напомнила тебе, кто ты всего лишь мясник, шарлатан, бессердечный и ничтожный неудачник. Не знаю, в какой вонючей дыре ты прячешься, но я надеюсь, что ты в ней сдохнешь. И когда это произойдет, я желаю тебе гореть в аду. Вот так вот. Та а, снова видно... Привет, я уверена, эта штука видна под кожей, чешется очень сильно и становится совсем паршиво, когда я прикасаюсь к ней. Ты должен что-то сделать, я не могу показываться на работу в таком виде. Свяжись со мной, как только получишь это, во... это сообщение. ХН. не Опачки. Осложнение. Я беспокоюсь из-за курьера, сомневаюсь, что она выдержит такое давление. Она неразумная и склонная... Истерический... к истерическим приступам. Я могу быть уверен в непогрешимости моего софта, как этого его железа, но человеческий фактор, как всегда, оказывается слабейшим звеном. Интересно, что опаснее привлечь еще одного исполнителя или продолжать как сейчас. А. П. Спасибо за картину. Повешу ее прямо сейчас. Кажется, я знаю подходящее для нее место. Ой, стой, подожди, подожди. Это... все, подожди. Куда? Подожди, Документы, донат. Что, Про... Чё, даже игры нету? Ты монстр просто ты просто чудовище так персонале компьютер э, радио офига себе у него тут кредиты все выключить так тут тоже все следы этого нашего Чувака, который... Ага! Это вот как раз те следы, которые мы встретили на подходе. Ну так-то вроде мы все осмотрели. Вроде бы все окей. Да, мы можем с... абсолютно спокойно уже выходить отсюда. Тут ничего больше нету такого. Вроде нет, все! А тут что? Я помню, что. О! Я помню, что я сюда заходила, и все. И все. И понеслась. О, еще, давай, еще. Все, давай. Это, наверное, музыка, которая вводит в транс какой-то, я не знаю. Короче, вот как-то так. Все. Спасибо большое за то, что были со мной. За то, что смотрели меня. Оставьте свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.